Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, сегодня продолжаем тему по поводу лучшего способа для инвестирования. И для этого разбираемся, соответственно, в понятиях какие же есть способы, инструменты инвестирования, стратегии, в первую очередь, инвестирования. В предыдущем видео говорили про такую стратегию, как а, трейдинг, как, как он зародился, откуда зародился. Почему в какой-то промежуток времени он стал э, достаточно серьезно востребованный, и многие начали использовать данную стратегию. Ну, в том числе использование технического анализа. Сегодня хотелось бы поговорить про вторую стратегию. Да, стратегия, которая называется там, не спекулятивная а инвестиционная. Откуда это пошло? То есть теория стоимостного инвестирования, фундаментальные показатели компании. То есть в в 20 30 х годах двадцатого века ну, первым человеком, который, ну, которому говорят, что могут считать родоначальником данной теории стоимостного инвестирования, был Бенджамин Грэм. Американский экономист, учитель Ворона Бафта, причем Бафта он не сразу взял после только того, как тот был чрезмерно нас в свои концепции инвестирования и приверженности концепции, стоим инвестирования. И в чем заключается суть? Суть заключается в том, что Бенджамин Грэм, смотря на все вот эти вот истории с трейдингом, купи-продай и определение уровней, да, в определенный момент времени взяла и сказал, ребята, на самом деле все ерунда, как ни странно. И нужно смотреть не то, куда движется цена и когда движется цена, а нужно смотреть то, какую цену нужно заплатить за актив и понимать, какую эту ценность актив представляет, то есть так называемое понятие цена и ценности. Это вот рассмотрение сроков окупаемости компании, это рассмотрение долговой нагрузки по сравнению с прибылью компании, это изменение показателей чистой прибыли, это Соответственно, отношение к миноритарным акционерам, размер дивидендных выплат. Да, то есть вот все вот эти фундаментальные показатели, которые сейчас ну, для людей, которые в сфере инвестирования являются вполне нормой и на них смотрят в первую очередь, да, чтобы понять, какую же компанию стоит покупать. Вот и все, все об этом впервые заговорил Бенджамин Грэм, продолжил его теорию Уоррен Баффет, подтвердил эту теорию на практике и доказал, да, что несмотря на то, что кто-то занимается трейдингом, да, долгосрочное инвестирование, если вы смотрите, если вы дешево покупаете компанию по сравнению с той прибылью, которую она генерирует, да, вы долгосрочно все равно рынок оценит справедливо и вы на этом заработаете. А, и где-то начиная там, с 60-х, 70-х годов теория стоимостного инвестирования, ну даже, наверное, с 60-х, с 50-х годов, теория стоимостного инвестирования, она начала серьезную борьбу с адептами технического анализа, трейдерами, и заняла свою значительную долю в умах. Многие инвестиционные компании начали готовить э, так называемые аналитические бюллетени, считать фундаментальные показатели. То есть очень много появилось аналитики, начали расширять штат аналитиков, да, то есть которые оценивали эти компании, делали определенные выводы из закономерности. И история получила свое распространение. Но, чтобы немножко, наверное, поддержать инстригу, скажу, что каждые 30-40 лет появляются новые концепции. То есть первая такая известная концепция была – это трейдинг, технический анализ. А начало века 20 потом соответственно через 20-30 лет зародилась новая теория стоимостного инвестирования которая заняла значительную долю порядка более 50 процентов рынка я говорю про американский рынок заняла в середине 20 века и как раз получается что продолжно было пройти 20-30 лет и по появится какая-то новая концепция, которая к текущему моменту должна занять умы большинства людей. И такое, <coughs> такая концепция имеет место быть. Поговорим о ней в следующем видео. Что это за концепция? Если есть у вас какие-то догадки, пожалуйста, тогда пишите в комментариях под данным видео. Если понравилось само видео история зарождения теории стоимостного инвестирования, то ставим лайки, подписываемся на канал, делимся с друзьями, понимаем, чтобы хорошо разбираться в вопросах того, откуда растут ноги и какой же способ инвестирования является самым лучшим. На связи был Максим Петров, до свидания вам и удачи.